то что уже сейчас 500 видео уже все ребята не точно 500 видео потому что уже 499 теперь уже все 500 ребята видео и тебя осталось 500 подписчиков набрать вообще ребята офигенно